Дело в том, что местное это местное. Вот это кто, дебил? Дебил. Он, он не понимает, что такое. Местный думает, о, хорошо. Ну, не китайский это хорошо. Технология та же, что пестицидами все заливают, чтобы сорняки не росли. Я же пестицидами вообще не пользуюсь. А потом химией заливаю, чтобы они росли, потому что э, что будет с огурца?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 Сверху поддон, сверху такая бумажка, на которой написано, это вот проращенное. Вот обычно считается, что на проращивание семена в влажных салфетках трое суток. Да какой трое суток? Вы представляете, тут хвостик 5 сантиметров. Какие трое суток? Тут сутки и все. Надо в землю садить. Я не знаю, как сейчас. вот Хреново вот. Дальше что я делаю? Вот эти чешуйки, которые остались. Вот они, чешуйки. Я их все-таки снимаю. Нахрен не нужно. Технология какая? Вот так вот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 если хотите помочь. А если не хотите, никак не помочь. Ни деньгами, ни часами просмотров. Пойдите в задницу все. Все вместе с Ютубом, блядь. Не могу подключить монетизацию. Деньги нужны. Для чего я сажу? Для того, чтобы продать и заработать. Если я 60 тысяч вот я заработаю до конца, это хорошо. Мне еще там пологорода посажено. Так что, если еще 60. А там еще у меня арбузы дыни там у меня посажены. Так что... Фу. Так, по земле, слой земли слой травы, все равно никто не смотрит. Это, блин, можно сначала само слой травы, слой земли, все это пролил я, где доставал шланг, где-то до, чуть больше середины пролил все это водой, чтобы все это заработало, чтобы земля должна быть постоянно влажной. Если она будет сухой, эта трава не будет перепревать, и там ничего не будет, никаких микроорганизмов не становится в развитии. Только когда полил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 Вот такие дела.